Эта программа, в которую мы вошли, она подразумевала капитальный ремонт, замена оконных блоков, утепление фасада, полностью был демонтирован и заново уложен пол. Проведен ремонт в двух спортивных залах. В одном зале косметический ремонт, во втором зале значит, заменен пол, установлены в каждом классе в соответствии с нормами СанПИН рукомойники, у нас появилась горячая вода. Наша школа вошла в программу благоустройства, это территория, которая прилегает к школе. На это из местного бюджета будет выделено 10 миллионов 400 тысяч денежных средств. И уже летом мы будем реконструировать нашу предлежащую территорию.